Хочу показать маленький пример того, как проходят христианские собрания в других церквях. Вот это протестантская какая-то церковь, целый час на своем собрании они обсуждают свидетелей Иеговы. А что именно они ищут, что именно они обсуждают? Они вот так вот вертят и крутят публикации свидетелей Иеговы вверх тормашками и ищут в складках одежды и в волосах чертиков. Иногда в облаках а, ищут чертиков. Так они хотят доказать, что свидетелей Иеговы а, ведет сатана. На первый взгляд тут ничего фактически не видно. Но в книжке очень хорошо видно. Посмотрите, пожалуйста, на руку этого ангела. И вы увидите в руке этого ангела художественно, я как художник могу сразу сказать, в руке этого ангела вложенный уродик. Я увеличил. И вот смотрите, видите уродика? Глаз, глаз, нос, рот и лицо такое перекошенное. Люди занимаются этим на полном серьезе и распространяют эту информацию. Это не только в России, в Украине и за рубежом тоже. Мне кажется, я, конечно, не художник, но мне кажется, что уродики у кого-то в голове. Итак, вот эта иллюстрация в книге «Откровения», страница 159. Если вы досмотрите это видео до конца, я обещаю, что не разочарую вас. Но пока хочу вас спросить. Представьте на секунду, что подобного уровня собрания проводились бы у свидетелей Иеговы. Собиралась бы литература какой-то церкви, свидетели Иеговы сидели бы, искали чертиков, возможно, разбирали бы какое-то нижнее белье этой церкви, искали бы компромат. Задумайтесь, какого уровня можно было бы духовности достичь? Вообще, духовность ли это? Но давайте вернемся к нашей теме, когда что-то кому-то кажется Наверняка играли все в детстве в такую игру, на что похожи облака На оленя или на сердечко Но кто-то, может быть, во всех облаках будет видеть чертиков Дело в том, что если чертики наполняют голову, то это ты и будешь видеть везде Давайте посмотрим, как создавались иллюстрации тех лет. Это как раз фильм 90-го года. Как видите, вначале нужно сделать фотографию того сюжета, который хочешь нарисовать. Здесь позируют реальные люди. Затем приступает к работе художник. Он должен полностью срисовать то, что он видит с фотографией. Включая волосы и складки на одежде. И так, как вы, наверное, догадались, художник, когда срисовывал с фотографии, просто нарисовал мужскую руку. Обычные складки мужской руки. Уж простите, что у нас, у мужчин, такая рука. Вот, смотрите, эта рука, мне кажется, над кем-то смеется. Не знаете, над кем?